Вот у нас сегодня в гостях человек, который как случайно, в общем, я знаю. И самая удивительная черта в нем, как мне кажется, то, что он настолько контактный, настолько будто бы к тебе благорасположен, что у тебя даже нет тени сомнения, что он какой-то другой. А ведь он мульти-мульти. Миллионер. А что, лучший мультимиллионер должен быть обязательно таким скруджем надутым? Мне кажется, это предубеждение, созданное «Желтой прессой» или каким-то романом «Метеордо Дрейзера». Ну, не знаю, я человек 5-7 знаю, и они все-таки не настолько контактные ребят. Вот что мне интересно в его истории, в его биографии, в он сам о себе рассказывает, то, что это человек, у которого всегда все было хорошо, если верить официальной версии, он просто шел вот удачи к удаче. Просто хочется познакомиться. Пойдем. Всем привет, меня зовут Андрей Романенко, я последние 20 лет предприниматель, а последние 10 лет я не только предприниматель, но еще и инвестор, который инвестирует в много российских интернет-компаний, такие как мы ну, были первые инвесторы в Delivery Club, первый инвестор в компании Pixonic, которую купила компания Mail.ru, а последние 5 лет в со Сбербанком я являюсь э, фаундером и генеральным директором компании Ватор. Это экосистема для малого и среднего бизнеса, предпринимателей, которые торгуют э, не только в офлайне, но и в онлайне. Мы создали супер новую современную онлайн-кассу на планшете с андроидом. Э, и последние, за последние пять лет нам удалось достичь, что каждый четвертый предприниматель в стране, то есть вы, использует нашу онлайн-кассу. Но у нас бы ничего бы не получилось, если бы мы не создали открытую экосистему, так же, как это сделал на заре своей молодости Apple и Google. Когда а, эти компании занимаются разработкой железа, а, как Apple, а, потому что Google много телефонов можно а, любых покупать, с точки зрения экосистемы они делают основное. Это телефон, фонарик, календарь и какие-то почты, базовые вещи. А все остальное делают разработчики. Вот нам удалось создать а, историю а, в том, что есть большое количество разработчиков в нашей стране, которые для ваших конкретных бизнесов, в вашем конкретном сегменте могут делать суперски удобные приложения для того, чтобы больше зарабатывать а, и больше получать а, клиентов. Поэтому у нас есть... А, более 500 приложений для всех практически типов бизнеса в этой стране, которых уже больше 100 тысяч, начиная от продуктового магазина, заканчивая а, палаткой мороженого или палаткой цветы, или шиномонтажом. А, и мы очень рады, хотим сказать спасибо всем вам, нашим клиентам, за доверие, что вы а, поверили в наш продукт, с нами работаете. А, немножко о себе. Я женат, многодетный отец. У меня любящая жена. Uh, нас трое детей, две дочки и сын, и я хочу, чтобы точно кто-то, один из них или одна из них, точно в будущем стали таким же предпринимателем, как их папы. Uh, смотрите дальше эфир, будет очень много интересного. Спасибо. Друзья, добрый день, Приветствуем вас на канале 1S Битрикс для бизнеса. С вами Денис Самсонов, Павел Кушкелев и наш сегодняшний гость Андрей Романенко, который попросил называть его просто предприниматель Андрей, добрый день. Добрый день, всем привет, ребят. Андрей, ну... Это звучит, конечно, прекрасно, просто предприниматели, но предприниматели они что-то предпринимают, что предпринимаете вы? Можно хотя бы широкими мозгами перечислить те бизнесы, юрлица, фонды, к которым вы имеете в той или иной степени отношения? Ой, ну, ну, я сегодня... знал, что это сложно. Да непростой вопрос, потому что перечислить потребуется много времени. Я думаю, что основ... надо начать с основного. Сегодня я, в первую очередь, конечно, предприниматель. И я последние 23 года своей жизни только этим и занимаюсь. Что-нибудь из чего-нибудь невозможного создаю что-нибудь возможное. Есть такая фраза «Мы можем все, но все сделать не можем». Во-первых, я на сегодня последние пять лет занимаюсь большим проектом от компании «Эватор». Мы пять лет назад учредили вместе со, со Сбербанком. Это история про онлайн-кассы в нашей стране. И пять лет назад мне казалось это невозможно. Все казались, говорили мне, что ты безумец. Как можно сделать кассу с планшетом еще и на андроиде? И вот кассиры будут туда нажимать – когда всю жизнь, если вы помните, были такие автономные кассы, такие калькуляторы в целлофане на рынках стояли, и были большие постсистемы с компьютерами, с фискальными регистраторами. Но нам удалось достаточно много сделать за 5 лет, и на сегодня уже больше 700 тысяч касс работают по всей стране. Второе. Я на сегодня являюсь инвестором в четырех фондах, которые инвестируют на разных стадиях в разные стартапы. Первый фонд это Run Capital, который поинвестировал в 11 проектов за последние пять лет. Самые самый известный проект в России, потому что в основном все проекты на Западе. А в России это компания Group IB по Cyber Security. Ну есть там еще большие проекты на Западе тоже в этом сегменте. И три фонда линейки Adventure, третий, четвертый, пятый. Такие известные проекты, которые были проданы на российском рынке, как Delivery Club, мы были первые инвесторы, продали Mail.ru, как Pixonic тоже были первые инвесторы, продали Mail.ru, ну и еще два десятка компаний, в которые сейчас активно инвестируем. Вы назвали среди своих проектов Group IB. Это по-прежнему ваша Ваш актив, вы каким-то образом в нем участвуете? Я участвую исключительно, что я акционер, в совете директоров присутствуют мои э, представители. Ну, естественно, э, работаю в свободное от работы время с командой, э, заряжаю их на новые идеи, продукты и помогаю связями, контактами. Основная деятельность сейчас последние пять лет – это развитие и строительство экосистемы компании «Ивата». У нас проект о первоначальном накоплении капитала. В первую очередь мы говорим с людьми, которые еще, может быть, не заработали свой первый миллион, но хотят это сделать. Вы говорили о том, что ваша специальность в том, чтобы сделать невозможное возможным. Сколько вы уже заработали за, за время превращения невозможного в возможное? Слушай, ну, считать чужие деньги плохо. А свои, надо, конечно, считать, но самое главное, что мне точно хватает, на в первую очередь, обеспечение потребностей моей семьи и, самое главное, детей и обучения. И второе, что я спокойно совершенно могу инвестировать в большое количество проектов с возможностью получения прибыли не завтра, а через там, 5, 7, 10 лет. Потому что редко когда бывает, что у тебя сегодня ты вкладываешь рубль, через год-два ты получаешь 10 или 20. Это только за редким исключением такие единороги в мире получаются. Меня предупреждали, что вы уходите всегда от этого вопроса. Я знал, что вы сейчас уйдете, но завершая эту установочную часть, может быть, зайти с этой стороны, когда вы оцениваете собственное состояние с точностью до каких цифр вы округляете? В с нулями или с единицами? Ну, ну просто какой разряд уберу? До десятков миллионов? Ну там до десятков до миллионов, миллионов, до сотен, ну, до миллионов 4, долларов или вы, вы или все-таки знаете точность до копеек? какая разница то есть плюс-минус два порядка это в общем для вас не является в оценке состоящих как Есть же какая-то замерка. Какая замерка ты разговариваешь mm -hmm. с человеком которого лично не знаешь mm -hmm. слушайте а зачем зачем зачем ты зачем что-то мерить и считать когда вот гораздо интереснее смотреть на то, что человек сделал и реализовал, и как дальше после этого, если он вышел, к примеру, из этих проектов, смотреть, как развивается компания. У меня там, в страничке моей биографии есть там, колоссальнейшая история с созданием компании Киеве, которая сегодня торгуется на «Насдаке», компании. Считает, что ей там, 13 лет с 2008 года, вообще она образовалась в 2003, а исторически с 1998 года, то есть компания 22 года. И в принципе там в истоке лежат в 2003 год, и нам в 2013 году удалось за 10 лет от российского стартапа сделать публичную компанию, и тогда в мае 2013 года мы вывели ее с оценкой больше миллиарда долларов. А к началу февраля 2014 года компания стоила больше 3,6 миллиарда. Вот это вот интересно, интересно считать. Да, считать, у кого сколько денег, но ну, смысла, смысла я в этом никакого не вижу. Ну, вообще целые журналы существуют на этом Forbes, Forchum. Неужели никогда я уверен, что большая часть людей, ну так скажем, в первых десяти контактах вашей телефонной книжки, они все в Форбсе. Или почти все, нет? Ну, мне как-то мне как-то. Флажочек Ф... такой. Ф... Мне, во-первых, никогда не было интересно туда попасть с точки зрения публичности. Ну а смысл зачем? Как бы. Ну, Красивые фотографии. Деньги деньги любят тишину. Красивых фотографий так достаточно, а гораздо приятнее попадать в списке молодых предпринимателей до 30 до 25, 35, 30, 30. 33. Я вот этот вот путь прошел и считаю, что вот большую жирную точку в этом поставил, чем вот быть пенсионером и попадать в этот список. А, знаешь, мы как-то сидели, на лыжах катались, сидели у камина, попался журнал как раз Forbes, о котором ты говоришь. А, Топ-100 или топ-200, наверное, было. Про записную книжку, ну, наверное, человек... Я оттуда точно знаю и могу лично позвонить, и мне точно всегда ответит. А вот, стоп, стоп, стоп, вот это мой самый любимый момент в сегодняшнем интервью. То есть, человек, конечно, совершенно не про то, он не считает деньги критерием успешности, но как они с друзьями подробно изучают списки Forbes, они же их раскладывают и анализируют. Ну, это, конечно, замечательно. Причем я про этот Forbes видел в двух или в трех интервью. И я подумал: ну, не может такого быть. Mm -hmm. Я добьюсь от него, что для него это что-то означает. Потому что, да, какая разница? Да не может быть. В каждом бизнесе есть своя пузамерка. В каждом. Подвыпили. Ну что ж, неужели Форбсом не померится? Ну, в общем, мы узнали, что Forbes для него ничего не значит, но они его внимательно изучают. Так, ну, то есть, это называется, а меня и так все знают. Да? Мне там печататься не нужно. Слушай, мне знаешь, мне постоянно у меня есть Фейсбук, Инстаграм, у меня его никто не ведет, я сам, когда есть время, есть какое-то вдохновение, у меня в Фейсбуке типа тысяч двадцать подписчиков и в Инстаграме тысяч пятнадцать, мне кажется, но это такая вот уже профессиональная аудитория в основном, у меня нет никаких там фолловеров извне, постоянно все предлагают, давайте нагоним вам аудиторию предлагают услуги давайте мы будем вам создавать странички наберем вам миллионы но мне это мне это не нужно как личности. Да. Если это нужно для моего бизнеса, то, конечно, для бизнеса я буду всегда делать. Если надо будет стать инфогероем, ну, значит, будем создавать крутого персонажа и делать какой-нибудь интересный контент, как это было в пандемии сейчас, когда в середине марта нас всех отправили по домам. Мы начали как бы, ну там, тяжелое было время, непростое. Я помню, я вернулся, катался на снегоходах в Хибинах и вернулся то ли 16, то ли 17 марта 2020 года, пришел в офис. И уже тогда, когда я вылетал из Хибины, из Апатит, в Мурманске, закрыли аэропорт на несколько часов, потому что кого-то поймали с ковидом. И я, в принципе, вот до этого дня, наверное не, особенно, наверное, не задумывался об этом. И в самолете накачал много литературы, посмотрел, что на Западе, прилетел в Москву, утром пришел в понедельник на работу и понял, что все, баста карапузики, надо сушить весла. И собрал всех ребят и говорю, так, смотрите, к вечеру понедельника половину, чтобы в офисе никого не было во вторник все остальные это было первое решение второе решение я говорю что эта история точно не на неделе и не на кварталы это как минимум продлится все год потому что ну это и, уже история... тогда реально да. 16 марта до да. романенко а. сказал что это будет год это будет это будет точно до конца, а вот, до конца а, года. Да? А вот сейчас это вам не изменяет память? Просто я смотрел, естественно, ваше интервью. Я, под, я подкреплю это решение. И у нас было принято решение, что мы отказываемся от нескольких офисов и сокращаем офисы. И мы отказались от 70% площадей ну, к концу марта или к началу апреля. И оставили один хет-квот, от всего остального отказались, потому что понимали, что не будет никакого смысла в простое этих помещений. И я думаю, что мы не скоро вернемся к тому, что нам потребуются офисы. И мы открыли, тогда же сделали правильно четвертое решение, открыли решение, что мы вакансии все заполняем из регионов и начинаем ребят набирать оттуда. И работать, и готовы брать людей с 4-х, 5 -х факультетов, институтов. И прекрасно эта программа работает до сих пор. И мы даже открыли за это время там и офисы в Тюмени, по, где людей подбираем, и прямые продажи, и колл-центр. И всех знаешь, там все переживали, как мы там первую, вторую, третью линию поддержки, которые сидят в колл-центрах, работают, отправим всех по домам. Да все работает прекрасно, и я тоже работаю из дома, и манила большого смысла приезжать в офис, никакого нету, потому что ты приедешь, но в офисе будет 5, 10, 20, 30 человек из там, 500, которых есть на сегодня в коллективе, и смысл, ты все равно будешь с 90% людьми, Дома, ой, из офиса сидеть по видео общаться. Работать ну, работать Андрей, сделать. просто в нескольких интервью вы рассказывали про свой барометр, поскольку у вас 800 тысяч терминалов, вы, может быть, даже иногда актуальнее, чем Ростат, представляете состояние российской экономики. У Лизы Осетинской вы там зачитывали эти картинки, и тогда просто Романенко это образца конца июня до да? конец июня по моему был он был гораздо более оптимистичен сейчас романенко декабрьский вариант считает что он еще в марте предсказал на год а в июне он говорил ну вот сейчас все восстановится и говорил о том что бизнес активность на конец июня составляла 65 процентов можно попросить вас ну, нам чуть-чуть показать ваш барометр. Он еще работает? Что у нас? Какая температура у страны? Мы уже умерли или, наоборот, выздоравливаем? А, ну, во-первых, Лис, привет. А, очень рад, что ребята смотрели наше с тобой интервью. А, сейчас, конечно, я барометр открою. А, кратко выводах. А, я, кстати... Первый, кто не побоялся после марта тогда в июне прийти на очное очное интервью и мы вот так вот в зале вместе снимались потому что все же боялись все его отказались никто не заболел нет никто не заболел слушай я могу сказать так что ну, во-первых по барометру от закончилась 50 неделя мы ведем барометр с 4. с 10 с 10 с 10дел от 2 8 марта это взяли за базис базис сто процентов если посмотреть сейчас на 50 неделю с точки зрения оборота по всей стране по количеству с точки зрения оборота идем плюс 108 процентов к той неделе ну, 108%, там было 100, а здесь 108%. То есть, плюс То есть, мы выросли на 8% да. с начала года. С точки... вот с на 8%. С точки зрения точек минус 10%. То есть не страшно. А, если взять неделю к неделе, 49-50, то рост на 4,8 базисных пункта по точкам падения на 1,6, но ну, потому что где-то пошли по городам небольшие локдауны. Это статистически достоверная история. Мы можем говорить о том, что количество игроков на рынке снизилось, но при этом оставшиеся стали настолько более эффективны, что это суммарно дает рост. Не, ну конечно, у тебя есть потребительский спрос, и когда у тебя спрос там на двух миллионах торговых точках или на миллионе э, 800 то все равно он перераспределяется на другие точки ну, там, посмотри к примеру там салоны связи да там на каждой станции метро по три-четыре по пять штук но ну, будет работать 5 или будет работать 3 я свой спрос все равно всегда реализую зайдя в один из трех да, поэтому это все это все перераспределиться с барометром мы работали очень активно э, я даже не ожидал что в период пандемии мы вот две вещи сделали. Мы сделали барометр с точки зрения не только каких-то общих цифр, но мы делали детальную статистику по сегментам бизнеса, по регионам в количестве точек, в количестве оборота и в потребительскую корзину жизненно необходимо опускались. У нас стояло огромнейшее количество запросов от разных губернаторов со всей страны. Я был удивлен, как изменился подход в общении чиновников с бизнесом. Но ну, я со многими губернаторами общался на прямой связи и помогали с отчетами, что у них происходит. И это делали, мне кажется, до июня или июля, да, после этого прекратили делать отчетность, потому что тратит достаточно большие ресурсы а, на то, чтобы эту бигдату все обрабатывать, сейчас делаем верхнеуровневые только цифры, а все остальное, где можно было, переводим потихонечку на платную основу, ну, потому что мы коммерческие компании должны зарабатывать, и в фундаменте нашего бизнеса Эватора и платформы ОФД лежала как раз история с бигдатой, потому что мы сейчас в день обрабатываем миллионов 45 наверное чеков со всей страны в которых больше там 150 миллионов позиций которые сия не покупают но это как бы на это нужны ресурсы и мощности и мы зарабатываем уже хорошие деньги набегать и хотим также быть поставщиком данных для государства люди из правительства те кто принимает экономические решения в масштабе страны смотрят на ваши цифры вы чувствуете что те данные, которые вы им предоставляете, каким-то образом влияют на политику в области экономики нашей страны. Ну, я это сразу почувствовал, когда несколько человек мне э, в ту среду было большое выступление президента на тему роста цен э, сахара, масла и хлеба. ну наверное вот прям через несколько минут, После начала этого выступления мне написала несколько человек, попросило срочно прислать, какие цифры есть, чтобы понимать, что происходит в стране. Мы, конечно, идем навстречу и помогаем, но хотим, чтобы это было все-таки вин-вин истории, на этом компания зарабатывала деньги и продукт. Понятно, идут, там, идут разговоры, что там, вся бигдата, которая есть, там, она хранится как раз в ФНС, сейчас большие планы у Росстата пользоваться этими данными. Но я считаю, лучше, чем коммерческая компания, никто не сможет это обрабатывать и делать. Вы сказали, компания должна зарабатывать деньги. У меня этот вопрос был отложен на попозже, но уж очень к слову приходится. Если верить РУСПРОФАЙЛу, Эватор как раз теряет последние годы деньги. Вы вообще планируете выход на прибыльность, если да, то когда? Проблема сделать компанию прибыльной. Uh, нету от слова вообще, да, потому что вот мы прошли достаточно стрессовый этот год, да, вы там как раз говорили, что всякие планирования, планы с точками, что было. Uh, ведь рынок же всегда, мы куда тратим основные деньги? Там? Мы uh, вкладываем в развитие продукта, uh, в конкуренцию с конкурентами на рынке до да, которые за которых у тебя сильно падает маржа и из-за этих конкурентов ты также вкладываешь гораздо больше денег в маркетинг да, что показала а, пандемии первая волна да мы я скажу примерно в цифрах что мы ну, наверное годовой бюджет а, сократили процентов по костам процентов на 45 относительно первой версии бюджета, который был на этот год. Достаточно было как бы, да, было сложно, было понятно, но я уже проходил такие истории с кризисами там, в 2008 году, и четко как бы, было понятно, надо морозиться, надо сократить все косты, посмотреть, что будет происходить, нужно накопить подушку, и после этого уже с другой, соответственно, базы делать более резкий старт. Нам, если у нас первоначальные планы были по росту САСа, по выручке год году, мы должны были сделать 19-20 x 3 то планы мы тогда поменяли на x2 сейчас мы в принципе выполняем наши планы x3 и мы дальше такой же рост продолжим поэтому изменив расходы в этом году там на часть персонала на офисные помещения на инвестиции в маркетинг на инвестиции в продукты мы сразу же показали очень хорошие результаты но при этом с Наверное, со второй половины года мы вернули историю в то, что нужно инвестировать в продукты, и мы прекрасно понимаем, что ну, нет никакого смысла сейчас становиться прибыльным, да, потому что тебе, ну, слушайте, в IT все просто, да, у тебя больше половины костов, это разработчики, тебе нужно создавать продукты, эти продукты тебя приносят не сразу, потому что у тебя есть время на, понятно, там, тест тестирование, на разработку, на запуск продукта, на его, на его продвижение, на вывод на рынок, но у нас есть колоссальный ресурс, да, у нас есть в фундаменте, Самое важное – это клиенты у компании. У нас есть два продукта. Это «Аваторка» как система со смарт-терминалами, где у нас 700 тысяч кас это примерно в среднем 1,2 на предпринимателях, почти 600 тысяч предпринимателей. Каждый четвертый в стране предприниматель, между прочим, пользуется нашими а, устройствами. Сейчас от точки до точки в среднем в городах а, с населением 10 тысяч плюс а, 70 метров, да, кто пользуется нашими клиентами, продуктами. Второе, у нас есть а, лидер а, кассового рынка, а, оператор под, а, фискальных данных платформы ОФД, 22 компании с разрешением ФНС, у нас доля около 30% рынка и почти миллион точек из трех с копейками миллионов Каз в нашей стране работают с нами, и это колоссальная как бы, ценность для компании клиенты и данные. Да? Естественно, кто владеет миром в будущем, да, тот, кто владеет этими данными. Поэтому мы будем это монетизировать и в будущем, конечно, будем зарабатывать деньги. Но всегда большая дилемма для акционеров: да, если компания начинает зарабатывать деньги, нужно ли там, распределять дивиденды или вкладывать в будущее развитие? Вот пока что нам не так много лет. Да, по сути, там, запуск был в 2016 году летом, но основные там, 4 года это как раз был с 17-20 Пока что мы будем дальше продолжать инвестировать. Давай откатимся к счастливым воспоминаниям детства. Ты очень много раз рассказывал, э, все тебя спрашивали про значит, детство мажора, наверное, советского, правильно? И, кстати, я думаю, что не все это слово сейчас знают да, из да, тех, да. кто нас смотрит. Это такое слово из Советского Союза. Андрей, я э, тебе скажу, вы были я мажором? Наверное, я, наверное, сейчас больше узнал слово про мажоров, наверное, последние 10-15 чем тогда. Тогда же не было таких. Я просто был. Были не такие, знал, как были это такие слова, может, да, да? да. Именно оттуда и пришло все. В в общем, мармане, масштаб, те, кто, мне нет? кажется, это те. А те, кто в красных пиджаках ходил, тогда это важно. Это масштаб уже постфактум. Мы же про 80-е, а красных уже это начало 90-х. 90 да. Ой, слушай, не, не знаю, у меня. Это ты уже вернулся. Это надо моих друзей спрашивать из э, детства, из детства. Но мне кажется, я точно никогда таким не был, что у меня было стремление самое главное. Это научиться зарабатывать деньги самому и не просить у родителей деньги. Я родился в Будапеште и достаточно большое количество первых лет своей жизни провел там. Потом мы вернулись в Россию, я учился в России в школе и институт заканчивал. И всегда хотелось что-то сделать самому, ну, наверное, первые ну, лет в 13, наверное, я думаю, мы точно с ребятами на улице Зорги. Дома не помню, там была заправка, наверное, она сейчас до сих пор. Существует. Улица. А это а в конце мы... перед мостом Малобяна заправка мы точно по вечерам ходили, мыли фары, стекла и заправляли бензином, и получали какую-то денежку. И, и может быть еду не отгонял, отгонял, тогда ненавидел, когда мне навязывают услугу. Но ты какого, хочу... Спро... а? какого года рождения? Семидесятого. А, понятно. Mm -hmm. А родители mm -hmm. были в курсе, кстати говоря, вот этой экономической активности? Uh, я думаю, знаешь, я вот сейчас вспоминаю, что какое-то время, наверное, нет, но потом, когда часто очень пахло бензином, наверное, поняли, что uh, uh, вот я где, вот я где, да, пропадаю по вечерам. Андрей, а все-таки к Будапешту, вот скажи мне, uh, ты же, наверное, учился там либо при посольстве, либо еще что-то, какие-то русские друзья, ты все-таки по советским... Uh, Правилом мажор. Друзья, они где сейчас? Они реально работают в банках, в правительстве? Я не знаю. Живут в Майами? Или это просто обычные люди, кто где живут? У меня очень мало с детства а, друзей, которые попали работать в правительство. Нет, несколько мало. мало Несколько несколько человек, ребят с района со школы работают на достаточно на хороших постах а, несколько человек со школы а, стали ну, топовыми вице-президентами а, мировых а, уже компаний и не То только есть, работают, и не только работают в россии доказательства существуют что были мажоры? Ну да, да и а что, было... Подожди, что было за школа? Давайте сделаем ей рекламу, пускай все знают. Где обычная надо... школа. Да на... да рядом с комбинатом на Хорошовском шоссе 148 148 вот, а, вообще... Директор у нас была Елесина, Екатерина Санна. А, обычная школа сейчас не говорит, французская французская случай. Не обычная, обычная, обычная школа. И Поэтому, вообще, слушай... райончик, особенно Зоргия. Промышленный. Вот три... Был сильно тревожный райончик. Очень в те годы. Сейчас просто... может быть это уже центр считается. Ну, центр, а тогда... но при этом не самый красивый. Ходынка это да. А вот то, о чем ты говоришь, это, в общем, довольно странное место. И удивительно, все вокруг пилоты. Огромной территории сухого, да, с другой стороны, еще что-то. Арманенко не пошел ни в Маи, ни в моде. А Он считает, что напротив. Слушай, ну было, наверное, интересно в МАДИ попасть, да, и какой-нибудь электроавтомобиль придумать или электроавтобус. Но ну? А, ну вот тогда уже настолько затянула история с бизнесом, что хотелось уже зарабатывать, и я что в школе с ребятами, у нас было несколько бизнесов, и мы их хорошие по тем временам деньги зарабатывали, что в университете. Но... Я правильно понимаю, что, в общем, вы как... Билл Гейтс, как Стив Джобс, как Цукерберг отчасти решили, что в общем высшее образование предпринимателю не очень необходимо. И ну, по сути это была фикция. Нет, образование, конечно, важно. Но при этом, если вы вспомните, какие тогда были времена, я не забываю, что мы с вами все-таки мальчики и мужчины да, в те годы, когда все-таки хочется для а, девочек а, сводить за собственные деньги и не просить у родителей. А, конечно, тут достаточно тяжело найти баланс а, между работой и учебой. Но если вы вспомните наших с вами родителей, да, которые тоже всегда а, учились, и работали, и не на одной работе, работали в те а, советские года, чтобы обеспечивать семьи. Поэтому, а, конечно, было тяжело и непросто а, соблюдать баланс а, желания учиться и желания зарабатывать, а, но я при этом нормально, прекрасно закончил институт и жалею о том, что я а, не пошел дальше хотя бы на год-два, что у меня тогда не было времени съесть куда-то получиться на Западе. Вот об этом я точно жалею. Что был за бизнес, который отнимал основное время тогда, о котором вы сейчас говорите? Ой, слушай, в школе мы на... недавно снесли царицевский рынок радиоэлектронный. Мы тогда продавали игры на компакт-дисках, потом на... Ой, на дискетах, потом на компакт-дисках в Царицыно и в Митино. И плюс еще в военторгах. Ну, достаточно в большом объеме Вот это вот продавали. прямо угарная история. Года три назад ты ее первый раз рассказал. И повторяется она. И там была такая история. Я пришел, увидел пятидюймовые дискеты в военторге. Ну, я так какие? понимаю, ты где-то живешь на севере, да? если так хорошо знаешь, зорги. я учился в МАИ, я всю жизнь там живу. Угу. Я Но... живу на Кабинке, В общем, дело не в этом. Это была история. Я пришел на Октябрьское поле. По-моему, сейчас он есть магазин военторг. Вот в этом полукруглом здании там лежали 5-дюймовые дискеты, и на бумажке написано «Дум-2». Я продавцу говорю, слушай, ну как-то там, а что вы там в пластик не упакуете? Красиво картиночку какую-нибудь сделать, там, ценник красиво написать. Он говорит, слушай, мальчик, ну, бейте отсюда, ну, либо принеси, что хочешь продавать, будем продавать. А тогда же все же было просто, да, в 90-е. Было бы, было бы что продать, только, только приносите и в путь. Я думал, классно, поехал, купил тысячу дискетов. А тогда уже 3,5 дюйма а, были. А, и мне как раз папа тогда, а, это был 90, мне кажется, второй или третий год, папа как раз подарил первый, это не первый, второй компьютер был. А, второй компьютер а, был а, компакт. Тогда было два вида компьютеров а, настольных, либо а, Hewlett Packard, либо компакт. И стоил он в те годы, по-моему, 6 тысяч долларов. Плюс к нему... Ну, как лазерный... квартиру в Москве, в общем, на самом деле. Лазерный принтер Hewlett Packard 4. И стоил он тысячи Вот это весь комплекс стоил это по... по 10 мировое. тысяч. Это Там был мировое. как раз дисковод на 3,5 дюйма. Я купил упаковку тысячу дискет. Ночью сидел, короче, записывал, купил вакууматор, на принтере напечатал на черно-белом э, картиночке, и дня через два приношу в магазин там комплектов, наверное, 200 Я говорю, слушайте, вот возьмите на реализацию. Через пару дней позвонил э, а Пейджер, тогда был на Пейджер, отправил сообщение. Товарищ из магазина говорит: все продал, приходите забирать деньги, приносите еще. Я думаю, вот тут то и пошло. Да, а а какими вот, расскажи, вы, да? пошло, потому что, если ты говоришь, это 92 -й, 93 -й год где-то нужно было найти этот дом потому что интернет никакого не существует я, я просто Ой, слушай, я тогда грешен. был я тогда был большим специалистом оп, в оп. Э, фидо, образ... фидо и бибесках -Би ну у меня были растяжки по соседним всем домам к таксофонам да ты чего? Чтобы не по, по, поднимать, поднимать, хакер, поднимать, хакер. дай лапчики на зукселе. не, подожди, все было сделано культурно тогда. Ты трубочку снимаешь, и тогда с таксофона позвонить можно. А если он свободную работу время простаивал, мы как раз задействовали ресурсы для того, чтобы развивать российский интернет. Понимаешь? Само собой, вообще сети. А, да, да. а, не, только, а не только домашнюю ну, линию. Так откуда ты через, прости, таксофон и качал-то дум? Во-первых, Дума это 92-й, я даже не помню. 94-й год. 94-й, наверное. 94-й, наверное. Наверняка 94 да, 94 94 защищен был. Я просто помню. Я Грешин э, при пиратском бизнесе немножечко в конце 90-х э, ошивался, э, которым заправляли мои друзья Майовские. Я помню, что это довольно сложная история выделены очень дорогой канал договоренности с американцами чтобы они покупали диски быстренько заливали на FTP, потом это льется по первым долго потом люди вскрывают ну, потом... Ты еще нибудь первый интернет-провайдера помнишь который появился А как же уже сети линк yeah. и развилой ну, ну там и к ну, с дема стрелком там да, дело да. не в этом вот это я уж не надеялся что что-нибудь удастся извлечь новое но когда я спросил у него, откуда игрушки, потому что я сам при пиратах работал, я помню, что это не так просто взял откуда-то, куда-то записал, где ты, откуда ты взял еще интернета? Нет. Это все сложная история. Выяснилось, что он фидошник. Что, как это называлось? Какие-то слова специальные есть, типа фрикера, да, там, что люди взламывали или использовали. Эти самые таксофоны, какая-то история отдельная. Прямо. А вот еще обратите внимание начало бизнеса. Э, хорошая была идея прийти, начать тиражировать дискеты с условно-легальными игрушками и печатать на них этикетки, но она сработала, потому что у молодого человека дома стоял компьютер с принтером за 6 тысяч долларов. То есть это примерно цена московской квартиры. Но, но, но конечно, я думаю, что он был не единственный молодой человек в Москве, у которого была такая штука, но, наверное, единственный, кто стал использовать ее для стиражирования дискет. Во-первых, даже в то время квартиры в Москве стоили дороже. Давайте так. Во-вторых, да, у него очень дорогой компьютер. Но неужели ты думаешь, что на этом дорогом компьютере он сам вручную 200 комплектов Дума отписал? Нет, это какая-то история, так скажем... Фасада. Это отдельный другой Романенко, родом из ФИДО, который знает, откуда взять пиратские игрушки и кто их размножит. А теперь он знает, как ими торговать. Ну, это прям вообще отдельная история. Андрей, скажи мне, пожалуйста, ты, ты вроде бы не нуждался, а почему ты все время шел и человек, у которого есть деньги, который может себе позволить менять кроссовки и машины? Почему он все время идет? У вас нормально в этот момент э -э, прослушивать? Я, я, наверное, был. Я, наверное... Слушай, семья была достаточно хорошо обеспечена, никаких проблем с этим не было, но я точно хотел доказать своим родителям, что они не зря в меня вложили огромнейшее количество лет своей жизни, и доказать, что это было... Годы были прожиты нельзя, не зря, и сейчас они, я думаю, сильно гордятся этим, что а делают ваши, все правильно. Ваши родители, насколько я знаю вашу историю, примерно в это время Романинка-старший с партнерами организует российский офис биби и это в общем бизнес совершенно другого масштаба другого уровня операции идут совершенно иные и не было здесь какого-то какого-то сорвался да да нет слушай но папа да папа в восемьдесят девятом году после как раз командировок из будапешта ему предложили вместе с американцами создать в россии восемьдесят девятом году первое маркетинговое агентство BBDO-маркетинг. Первый офис у них был в павильоне, не помню, как он называется, на ВДНХ. Ну, тогда это первый ролик был по телевизору с девушкой адаптированной рекламой, девушка с коробкой большой в ригле спермент, желтая жвачка, бежит по пляжу, похоже на спасателя Малибу. Вот они его адаптировали, по телевизору показывали. Тогда это как раз, это считается как раз год основания маркетинга в России в те годы. Да не было, слушай, никакого диссонанса. Я, даже Я даже несколько месяцев... И в агентстве поработал, и в экспоцентре поработал. Я смотрел, как это все работает, как это все устроено. Летом точно вот два года я на всякие практики обязательно ходил. В трудовой книжке даже, мне кажется, до сих пор какие-то записи, записи с тех времен сохранились. Но мне хотелось уж и, Мне хотелось сделать все самому. Но у меня есть еще сестра старшая, на 5 лет родная, Наташа, она пошла, вот она пошла по стопам, как раз отца, да, она насмотрелась на все это и поняла, что хочет быть как раз его продолжением с точки зрения бизнеса и за последние лет 20 мне кажется она сейчас уже в пятом или в шестом агентстве генеральный директор а вы пошли таким своим путем, а я, пошел, я, путем да, я пошел я пошел до путем предпринимателя что я все-таки она девочка а я сын я должен как бы по, по другому пути пойти и тут их задал хороший вопрос уж но ну, реально все было случайно да то есть наверное из-за моей открытости э -э с людьми что там всегда удавалось выстраивать отношения договариваться и были хорошие в продажах в Киеве проходила огромнейшую трансформацию а, с точки зрения продукта. Да, начиналось как бы это все там с 99 -го года с карточек экспрессопаты, потом пришла идея убить историю с карточками, поставить какую-то машинку на точке, которая будет пополнять телефон, а, потом придумали в 2005 году терминал самообслуживания, потом в 2009 придумали даже было такое название «мобильный кошелек», домен был MobW.ru, да, да, да. А, сейчас это как раз называется Kiwi Wallet а, мобильный банк, а, и история, понятно, что компания из B2B, она, была как бы, она всегда была B2B2C, да, потому что, как раз, ты карточку дистрибутируешь для кого? Для конечных клиентов, соответственно, первая часть бизнеса у тебя B2B, потом C, соответственно, как раз за счет этого C, было очень правильное решение, принято в 2008 году, когда объединение произошло СМП и ЕПОРТ, создать розничный бренд, как раз когда бренд Киви появился, что нужно создавать все-таки бренд, который потребитель будет знать. И наша главная цель, мы будем выигрывать над конкурентами только в одном случае, когда в таком центре стоит, вспомните, была же дикая конкуренция, было в ряд до 10 терминалов стояло, да, из них могло быть 4 Киви и еще 6 кого-то. Вот наша задача, мы работали на тему, вкладывались в маркетинг, чтобы очередь стояла к нашим четверым. За счет правильного интерфейса, за счет внешнего маркетинга, который мы делаем, за счет контента, за счет комиссии. Ну, много фактов, которые мы делали. Нам получилось, главная цель была сделать, чтобы оборот на одном терминале для наших партнеров, битубешников, был гораздо больше. Чтобы было выгоднее ставить как раз... Наш софт, а не чей-то чужой. Мы так снова постепенно, хронологическим путем дошли до Эватора. В ваших интервью я читал, что ключевым для остановления компании была ваша личная встреча с Германом Грефом, на котором вы, в хорошем смысле этого слова, эту идею ему продали. Это так? А, да, у меня есть давние, давние отношения с, со многими топ-менеджерами в Сбербанке, и я тогда пришел с предложением, я понимал, что при создании компании точно нужен операционный банк, потому что это все превратится ну, там, в историю с эквайлингом, с расчетно-кассовым обслуживанием, и пришел к Сбербанку с предложением о том, что давайте вместе, вот скоро начнется такая история, как 54ФЗ, как реформа онлайн-рынка, и команда сбербанк сказала, ну, надо тогда идти с Германос, Оскаричем и об этом как бы договариваться, потому что у нас в предыдущую нашу долгую платежную жизнь была большая достаточно конкуренция тогда со Сбербанком. Ну, слушайте, это же не более того, как конкуренция. Я как раз к тому времени уже из Киви вышел, и ему понравилась эта идея, и я взял на себя коммит, потому что я буду заниматься этим бизнесом. Как люди попадают на прием Грефа? Есть какая-то формальная процедура? Как это случилось в вашем случае? Слушай, ну сейчас, наверное, обязательно надо тесты на ковид сдавать, да? Ну это начало, а, да? А дальше? Да, за несколько дней и на входе. А тогда, да нет, слушай, все просто. Кнопку в лифте нажал, приехал на какой-то Нет, вы как-то созванивались с ним? ли вас общие знакомые э, организовывали, были посредники? каким образом. Я уже попали? знал ну, много это... достаточно топ-менеджеров Сбербанки, Сбербанке, которые быстро, оперативно, и вас представили? оперативно, да мы были заочно знакомые и быстро поговорили, и обо всем договорились. Вы готовились специально именно к этой, этой встрече? Как-то вот э, воспринимали ее как... Да нет, да нет, а что готовится? Слушай, ну да-да, нет-нет, как бы мы же хотим бизнес вместе делать и деньги вкладывать. Я же не за деньгами, у нас э, конструкция достаточно э, простая. да Мы вместе инвесторы, да, и мы прората вместе в, вкладываемся в проект. Поэтому, слушайте, я пришел и говорю, давайте вместе сделаем. Я говорю, вы нам нужны, потому что у вас банк, потому что вы бренд, вы канал дистрибуции, вы GR. Я прекрасно понимаю, что за счет чего можно будет вместе заработать. Я готов сделать всю остальную историю. У меня большие скиллы в железе, большие скиллы в софте, как собрать команду и как это все построить. Сделать это разговор рынка. идет... На пальцах или вы какую-то показывали презентацию? Это было более формально? Слушай, да нет, ну конечно какие-то презентации точно были, но это не тонны макулатуры, которые ты э, неделями, месяцами готовишь. Все достаточно быстро, оперативно. Слушай, ведь любой же бизнес на старте это две вещи: это чуйка и это вообще понимание масштаба рынка. А можно ли на этом рынке построить что-то большое? Вот нам тогда, конечно, до конца не представлялось, возможно, посчитать рынок, но мы точно понимали, что от 2,5 миллионов до 3,5 миллионов каз в нашей стране в ближайшие несколько лет будут проапгрейжены до онлайна, и это там, больше 2 миллионов предпринимателей, с которыми ну, точно можно будет по 1200. 3 или пять тысяч рублей в месяц или год зарабатывать вместе, делать им продукты. Вот это мы точно понимали. Вот это решение, да, да, нет, нет. Оно было принято прямо в ходе встречи. Вообще каким образом э, этого уровня решения принимаются? Знаешь, например, мне кажется, в наверное, после встречи какое-то время прошло недолго. И было решение, что все, да, делаем. Мне кажется, это был февраль март 2016 года, а в июне мы уже объявили на пресс конференции что мы создали компанию, начинаем активно продвигаться, и через пару дней был принят закон. Андрей, у меня следующий вопрос. Он не относится прямо к вашему бизнесу специфическому, но вы чуть-чуть Сбербанк. Романенко чуть-чуть Сбербанк. 1С-Битрикс, а Романенко Сбербанк. В данном случае Ватур-Сбербанк. 1 С Битрикс, Сбербанк. Ну, что-то в этом роде. Я точно не знаю, но смысл не в этом. Смысл в том, что на наших глазах Сбербанк, вот прямо есть такой термин переобувается, он переодевается. Последняя презентация это вообще. Ты же смотрел, обе или там три весенние, и летние весенние презентации вот Герман оскарович который пританцовывает там виртуально а смотрел а? про черного лебедя смотрел я чуть не умер в этот момент чуть не умер реально потом все смотрел все смотрел и скажи мне пожалуйста это же твои партнеры ты как ты не при встрече можешь сказать герман Оскарович пожалуйста не снимайте лебедей больше ну или что снимайте я не знаю, Москва, Москва, слезам не верит или Иван Васильевич меня что угодно, только не Лебедей. Но ну, у тебя нет ощущения безумия там внутри по контакту Сбербанковскому этого не чувствуется вот эта вот новая визуальная политика. Визуальная политика? Ну я нет. не знаю. Визуальная. Или информационная? Да. Или Слушай, еще а, ну вот ты хорошо сказал на моих глазах за последние пять лет. Ну, вот я вспоминаю, что было пять лет назад и сейчас, какой был тогда. Тогда был Сбербанк. А сейчас это просто сбер. Да. вот а, ну, ты заметил это, да? А, ну, ты конечно, это я это заметил. И посыл, и подачи, и все как и это... В чем это внутри как-то ощущается? Слушай, ну, как? ну, во-первых, во-первых, вовне ощущается очень просто. Да? Посмотри статистику последней недели. Многие аналитики выпустили оценку экосистемы Сбербанка, чему добавили в капитализацию, и Сбербанк на днях вернулся к историческому минимуму на максимальную свою цену, которая последний раз назад была, по-моему, пару лет, пару лет назад. И это как раз все после дня инвестора с презентацией стратегии на 2021-2024 год, куда будет развиваться уже не банк, а будет развиваться Сбер а с точки зрения компании-экосистемы, Сегодня там, 50 плюс, по-моему, компаний. Ну, не могу говорить, очень не помню очень точно. Много, давно, очень много, много компаний, которые между собой активно все сотрудничают, строят партнерство и развиваются. я ну, считаю это работает. Это еще понятно, что инвесторов сработало. Может быть, им яркие краски нужны. Но смысл-то в том, что они вкладывают огромное количество денег и усилий. Это дает результаты. Но вот... Слушай, ну, если бы это не работало, я бы, наверное, здесь бы не сидел сегодня на этом месте а, и уже занимался бы чем-то чем другим. Не знаю. Вот, поэтому, да, работает, приносит свои лавры. У Сбера а, колоссальнейшие синергии с компаниями. И, и самое главное, у них есть две вещи, которые всем нужны в B2B и в B2C. Это клиентские базы. Да? В B2C это самый большой банк, самый большой клиентской базы. Там, я не помню, сколько там, 70 миллионов да, пользователей, и в B2B там, больше 2 миллионов клиентов. Естественно, э, ты когда делаешь совместные продукты, ну вот мы 4 года назад начинали активно э, через там, больше чем 3,5 тысячи продавцов Сбербанке продавать смарт-терминалы. Но тогда, казалось, когда мы приходили, мы были первые э, из компании, мы приходили к э, этим людям, которые продавали всю жизнь банковские продукты а тут надо было из коробки продать какой-то терминал еще его и настроить для ФНС и уфд прописать и к подключить еще все это можно легко а, удаленно сделать и тебе мастер приедет а на точку это все установит ну вот ну скажи мне внешние изменения это не Обязательная часть этого, потому что... Слушай, знаешь, самое важное, и раньше было много. Самое, самое важное, чтобы процессы были параллельные, чтобы было внешние изменения, и при этом внутренние изменения шли гораздо быстрее, чем внешние, потому что ты иначе иногда можешь не, не, не, не успевать за теми обещаниями, которые ты а, в рынок делаешь. Поэтому ну, я считаю, они колоссально делают революцию на этом рынке. Вот, mm -hmm. И я верю, что все получится... К сожалению, да, что наш рынок не такой большой глобально да, в мировом масштабе. Мы там, 3% да, мирового ВВП занимаем. И на нашем рынке всего лишь -то, там, стратегов, которые имеют деньги, строят экосистему, с которой можно партнериться, их всего лишь там, немного. Да. Ну, там, Сбербанк, Яндекс, Мейл. Ну, можно там еще там две, три, четыре компании взять, которые в основном как раз а, и вкладывают, и строят все, что связано с интернетом. Потому что это первое, что мало стратегов. Второе, что так как небольшой рынок, у нас а, единицы миллиардных компаний а, образовались за последние 10, 15 или 20 лет в сегменте а, там, финтеха, интернета, ну там, Давай возьмем там последние 10 лет, да, там, на NASDAQ торгуются 6 или 7 российских компаний. По-моему, 4 или 5 была Киеви. После этого только спустя там, 7 лет Head Hunter. А, ой, Хедхантер год назад, спустя 6 лет Хедхантер, сейчас озон. Да, вот очень круто причем вышел наверное. озон да вообще снимаю шляпу просто ну, молодцы там, да, там 7-8 миллиардов э, сделать IPO за несколько месяцев это колоссальнейший труд команды я и, вообще не понимаю как это получилось и, и то что они стоят там 7 миллиардов если посмотреть на другой рынок то есть рынок Якома e оценен российский российские там в, я думаю там миллиардов 70-100 в целом ну, конечно, огромнейший огромнейший потенциал, и я верю, что будет как бы, капитализация подниматься. Но миллиардных компаний не так много. Это правда. И причем Азон-то она извечная. 98-й, что ли, какой-то? Там у нее год основания еще у вашего ОСМП не было, или как они? Там? Да, все начиналось с книжек, но смотри, как минимум, чтобы компания выйти на хороший должный уровень, должно пройти 7-10 лет редко единороги получаются быстрее андрей Блин, и и назвал стратегов еще что-то я не знаю только о твоих контактах с яндексом а с бери мы говорили расскажи нам про mail, потому что во многих интервью ты называл так скажем человеком который для тебя является образом предпринимателя юлия бенционовича мильнера расскажи как Романенко встретился с Милнером, встретился с Мейлом, потому что Киви как бы... В головах у людей нет прямой связи Мейл киви И я не знаю, у Эватора тоже с Мейлом, наверное, ничего там особо прямого не связано. Расскажи, как ты попал вот в эту воду? Ой. Сейчас я тебе скажу. Потому что Мильнер это один из... Самых оборотистых людей, которые, в принципе, создал половину, наверное, Рунета, мне кажется. Да, я считаю, что если вот там от Як АйТи есть там, три топовых личности на российском рынке интернета с точки зрения инвестиций. Номер один это, конечно, Юрий Борисович Миллер. Я его очень ценю, нашу дружбу с ним, очень его уважаю за много вещей. На второе место я поставил бы, наверное, Леню Богуславского. Mm -hmm. На третье место Сашу Галецкого. Mm -hmm. Юра Миллер с российского рынка как бы давно ушел. Соответственно, сейчас там как раз на первое место пришел Леонид Богуславский. С Юрий Борисовичем была интересная история была: в... когда я занялся дистрибуцией Scratch Card в девятом году я тогда познакомился наверное, в двухтысячном с борисом кимом который основал тогда компанию автокарт холдинг они делали универсальную скретч карту для оплаты за все что только можно ну, кроме секшопов, наверное. а может и а может быть не знаю а можно было и в интернете за что-то платить и мы тогда активно сотрудничали карточки покупали они тоже продавали всякие карточки мы я покупал у них они у меня что-то и Секретным образом, наверное, где-то в 2000, а, конце 2005 или в начале 2006 вдруг Юра Миллер покупает компанию e как процессинговую компанию для гарантии а, всех платежей в Мэле. Mm -hmm. и это оказывается e -Port. Он тогда E-Port, тогда три компании у Епорт E-Port и Кимберплат. Ну, три компании процентов, 8 стороны рынка держали, 90. Мы были на третьем месте, Киберплат на первом, и на втором. И как-то случайно, мне кажется, в декабре 2006 года я пересекаюсь, кто-то меня, кто -то, кто -то захотел меня с ним познакомить. Представить Меденова. Да, и мы встретились в пентхаусе, на Курской башне была наверху в стекляшки с Юрой встреча длилась. Наверное, запланировано было полчаса, длился она часа два. Я открыл компьютер, показал графики, как очень смелые молодые парни за последние девять месяцев растут изменили тренд на этом рынке. И он понял, что он не туда, купил не ту компанию, да, и говорит, а вы изборе кину знакомые, я говорю, знакомые, когда вот у меня там 75%, я говорю, прекрасно, это сейчас как бы быстро слухи, распространяются, кто что купил, кто сколько заплатил, а тогда все между собойчики были такие, я даже не знаю, по чем сделка тогда была, и он говорит, слушай, давай объединимся, я говорю, давай, и, ну, наверное, числа 25 декабря э, в бильярдной на Савеловском вокзале мы подписали термшит на нескольких страничках. А, а кто бильярд что? Э, да нет, это просто удобная поверхность была, большая, где можно было кучу листов разложить. Мы корпоратив отмечали, разложили нас физиков, было много акционеров, фаундеров. Надо было всем подписи подставить. И летом 2007 года образовалась компания OE Investment, э, как холдинг это ОСМП, Е-порт. E где Юра Миллер получил 25% против своих 75%, Борис Ким получил с партнерами, их было 10 10 и мы с партнерами получили, соответственно, 65%. И вот с того момента пошла новое эхо в развитии компании через год. Да, через год появился как раз бренд Киви. Я скажу так, что когда-нибудь, если книжку соберусь писать, Киви – это хороший российский пример строительства единорога за 10 лет, который за 10 лет с точки зрения любой бизнес-школы прошел, ну вот все, что в книжках, в учебниках все пишут. Слияние и поглощение, объединение, покупка конкурентов, создание бренда, ребрендинги. Ну, вот, короче, вот все, чему учат, мы все всему сами Про что-нибудь другое. Мы же сейчас беседуем не только с предпринимателем, но и с инвестором Романенко. Как инвестор Романенко принимает решения? Вот звучало слово Чуйка. Все-таки смотрится больше на цифры, на человека или это какая-то основных это. Ну, интуи, во-первых, две вещи как бы, это фаундер и рынок. Рынок, продукт, это все, все, все в одном комплексе. Я думаю, что это две вещи 50 на 50, 70 на 30, в зависимости от ситуации. Конечно, в большинстве случаев чуйка по людям. У меня есть там хороший друг детства Сергей. У нас с ним есть правило 10 секунд. Вот там за 10 секунд мы в принципе там можем определить там наш человек надо говорить, Не, наш не человек. надо говорить как. Что? Слушай, не знаю, где-то вот на подсознательном уровне. А уже, не, не, знаешь Нет вот... свода правил. Ну, ну и, слушай, ну, есть, наверное, некий, знаешь, свод правил, но все это тоже под психотип должно подходить, понимаешь, там, вот нравятся тебе люди там с э, пиджаках, с, с платочком или нет. Или mm -hmm. вот с сережкой ухи, как у тебя. но ну, миллион факторов, понимаешь, вот э, вот ты с Сережкой, это там супер человек, а кто то в другом твоем месте, может быть, и правила 10 секунд бы и не сработало. Вот. Ну, много очень на посознательном уровне. Вот это очень поучительное, очень поучительное место. 10 секунд. Они честно сказали, что он и его партнер, 10 секунд, в течение которых реально принимается решение. То есть все эти курсы презентации, все эти красивые графики, все это псу под хвост, все это никому не надо. Самое главное, что рассказать не может. Я уже не первый раз слышу про эти 10 секунд. Мне хотелось понять, что. Это просто 10 секунд. Смотришь? Ты знаешь, а есть, или нравится, или... а есть и положительный момент в этом деле. но значит, не нужно париться, не нужно переживать, не нужно готовиться. Ты уже либо да, либо нет. Это в тебе либо есть, либо в тебе этого нет. Ну и все, иди, и получай свои 10 секунд и обращайся к инвестору. Не, я думаю, что это неправда. Делай, что должен. То есть парься, готовься. И, и будь что будет. А презентации в лифте – это легенда? Или действительно бывают люди, которые пытаются в лифте взять инвестора, запугиваться и что-то рассказать? И если да, то есть ли в этом шанс? Знаешь, нет, презентации в лифте, презентации после выступлений очень много. Даже порой, то есть я всегда точно минут... Много всяких выступлений до пандемии был. Я всегда точно после выступления минут 30 планирую остаться, поговорить с людьми, которые подойдут. Uh, ну, часто есть достаточно хорошие идеи, но ошибка многих предпринимателей, что они совершенно не понимают uh, масштаб рынка, uh, и что, на что можно на этом рынке будет с точки зрения денег получить и сделать. И хватит ли вообще денег, которые ты хочешь привлечь, чтобы построить что-то большое. Что не или переоценивают? А и так, и так. И недооценивают, и не переоценивают, потому что ну, достаточно сложно этому как бы, научиться понять, откуда считать. Я обычно всегда гипотезы использую для просчетов рынка с разной стороны, да, чтобы с разных сторон приходишь, что хотя бы плюс-минус 20-30-40% у тебя цифры а, хотя бы не отличались. Тогда... Четко можно понимать, что да, рынок есть, а дальше ты начинаешь вниз как бы, считать, там, сколько будет стоить привлечение клиентов, какая команда тебе нужна там, средняя зарплата там, на нашем рынке. Она тоже понятна. И как бы строишь модельку а, хотя бы на три года, надо понимать перспективу, а, получится денег заработать или нет. Ну, да. в общем, есть смысл пытаться общаться с большим инвестором, используя вот эти 20 минут после какой-то большой презентации, есть шанс. Знаешь, рынок уже и здесь тоже поменялся. Намного... Ну, то есть, ушло. ну... Многие, особенно в инвесторском компании, у них огромнейшая открытость да, и представленность в интернете, поэтому, конечно, все понимают, что, чтобы найти такого, как Цукерберг или Элон Маска, нужно через СИТО пропустить не одну тысячу проектов, и с людьми нужно все-таки общаться, да, поэтому, потому что при наличии сейчас социальных сетей, мессенджеров и всего остального, но ну, вот мой телефон... Ну в Телеграме мне пишут очень много людей, я не понимаю, где они даже до сих пор, где они его находят, э, и пишут именно туда. Да? Хотя я при этом, там я лучше всего люблю на Фейсбуке отвечать, чем в Инстаграме, потому что там спамы, спама слишком э, э, много в этом директе. Но мне пишут, проблема нет никакой. там, по Порой до 10 человек в день. Может быть. А скажи мне, пожалуйста, друзья какие-то или очень хорошие знакомые, кроме Мильнера, Гришину ты в гости заходишь, или к ноготкову там, я не знаю, кто вот твои слушай, э, я, контакты. Я, я Максим. Дали. Ой, слушай, у меня очень много ребят. Не, не, не, вся, вот русская, вся русская диаспора, которая туда уехала, ну, я со многими всеми общаюсь. И, и Макса ноготкова и диму Гришину. Слушай, с Димой Гришином э, начинали как раз, когда Юра Мильнер появился. Дима был СЕУ моего Естественно, мы много делали продуктов и очень хорошие отношения. А, да еще там много ребят, слушай можно в книжке посчитать кто там живет ну, там два десятка встреч точно проводим и обязательно 2 три ужина жарю мясо мне все равно в москве жарить мясо или в силиконовой долине я приезжаю в гости и жарю мясо. наша программа на про первый миллион поскольку ну как-то принято считать веха и для предпринимателя момент когда достигнуто определенное материальное благосостояние вы сегодня в ходе разговора несколько раз подчеркнули что для вас не, не, не деньги являются мерилом успешности. Есть ли что-то, какой-то факт в вашей карьере предпринимателя, который для вас является ну, вот таким рубежом? Мы сказали, да, я достиг, я состоялся, дальше уже буду развивать. Миллион хорошая круглая цифра. Хороший. Считаю, Нам тоже вот всем мы нравится. Мы в ближайшие несколько лет должны, с точки зрения компании Avatar, нашу клиентскую базу довести до миллиона устройств в нашей стране. И я буду счастлив, что у меня и команда это получится. Что было с прошлым миллионом? Чем прошлое вспоминать? Надо про будущее разговаривать. Ну ты как-то отметил первый-то миллион. Если ты стрит рейсер, что ты тогда не было, да тогда не было такого. Что, значит, отметить первый миллион. там ну, наверное, знаю, слушай, Mercedes, Машину золотую. новую покупали. Но мы то так, так много столько гоняли. Этих машин э -э, каждые полгода меняли, покупали, что-то прокачивали. У нас даже была э -э, ВАЗ-21.08 оранжевого цвета, кабриолет с роторным движком. Да ты что, двигатель в Самару. Да, мы в Самару поехали, купили ее... Ты же за 8 долларов, наверное, 9, тогда это считалось. Она делала сотку за 3 секунды, что ли. Да ты что, а самая дорогая машина, которая у тебя была, там, не обязательно ты на ней дрифтовал там, или что-то там... Слушай, я очень консервативен, знаешь, в своих... Всегда только автомобиль, да? У меня нет таких машин, я консервативен. У меня до этого было 10 лет подряд три Лексуса, сейчас не стритрейсерская машина вообще. нет сейчас второй, перес, второй сезон уже по три года бмв да. uh, семерка но правда я семерку взял эмочку что можно было иногда и погонять сам или все-таки водить сам конечно сам погонять погонять сам а ездить с водителем я считаю что uh, лучше я это время с пользой проведу для себя для работы, чем буду за рулем баранку крутить. Каждый должен делать свою функцию. Самая понтовая машина, на которой ты там гонял? Ну, если ты гонщик. Я пять лет назад жене Тесла подарил. Вот это ну... вот, самое, вот это самое клевое тачка. Это когда у тебя к планшету приделали колеса. Я думал, что ей не понравится, а ей понравилось. Машина стоит в Европе, и она вот прям говорит, когда же мы поедем, покатаемся. Вот ей нравится. Сейчас хотел поменять на джип, на Тессовский, Ну что-то руки не нашли с этой пандемией. Ей уже машине 5 лет точно поменяю. Мне очень нравится. Я в России бы ездил бы. Ну, надо, чтобы количество, в принципе, заправки чуть побольше. Дмитрий стало. Сергеевич себе в Майле же поставил за, заправку. И там не только у него было, не только у Гришина. Ну, нет, слушай, проблем нет. У тебя самое главное, чтобы зарядка была дома и в офисе. Все. Если это решает, твою повседневную жизнь без проблем. Я просто насколько. Я просто так, если я езжу на ней, то я точно езжу сам за рулем, и мне хватает батарейки ну процентов на 60 точно меньше, чем всем остальным. что мне хватает где-то на 100 пятьдесят сто километров а сколько же на сколько тебе штрафов хватает <с: liek> <IN> <contradict> <Just>. просто <fiction> Они же тебе no, даже знаешь, я так... здесь я здесь никогда не езжу в европе в основном а, там штрафов нет друзья это было шоу первый миллион на канале 1s битрикс для бизнеса с вами был денис самсонов павел кушелев и наш сегодняшний гость предприниматель инвестор и в прошлом владелец оранжевой девятки с турбомотором андрей Романенко, друзья, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, спасибо, увидимся.